13 февраля в Казанском федеральном университете стало на одну именную аудиторию больше. Мультимедийная аудитория Института социально-философских наук и массовых коммуникаций стала на сетиме Мансура Абдрахманова, человека, который был не только выпускником, но и проректором Казанского университета. в том, что эта аудитория, единственная мультимедийная аудитория нашего института в этом корпусе, в высшей школе, конечно, тоже есть, и, соответственно, в соответствии с решением ученого совета и приказом ректора, значит, эти аудитории называются или увековечиваются в связи с выдающимся выпускниками тех или иных институтов. Появление в университете именных аудиторий благотворно повлияет на студентов, позволит им приобщиться к истории КФУ, а также расширит их кругозор. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз.